Автоматический робот Робот-пылесос Заказывайте Поездка на дом Как люди летают на пармоторе Когда лень пешком Точить по полю пармотор Ты можешь взять его вот так подвесить И потащить Сейчас у нас будет ролик Полет на пармоторе С аэродрома Пацунный. Сейчас мы обгоним счастливого владельца этого пармотора. Тут всю неделю ждали погоды. Летал на планере сегодня. А сейчас еще поедем летать на пармоторе. Это наши друзья из Эстонии, эстонская команда планерная. Очень хорошие ребята. Как я вам уже говорил, параплан это счастье, которое всегда с собой. А парамотор это счастье, которое всегда взлетает. охоту, да, показали на кого? пальцем, что... Не, нет. Э, будет искать этого шара, а. да, а что он дальше с ним сделает? ну не знаю, посмотрим, завтра в новостях, <сínt> <сínt> <сínt> да шучу, я шучу, или покажешь, где оно, где готовилось я нападение не на нет. шар, Не, нет, я сейчас, о, о, о, о, я сейчас вам покажу, вот... я нас показал, Мило, И вот, э, есть побега, а, если и, и, и Упя, и линду и Упя, друзья, шар скрылся за рельефом местности, то есть залез в речку. Посмотрите, друзья, эти мотористы размножаются прямым делением. Вот, был только один у нас, но к нему на всех парах учится еще один. Честно говоря, когда у тебя есть парамотор, но тебе не с кем летать, и тут ты видишь друга, ты, конечно, приходишь в глубокий восторг. Начинаешь друг друга догонять. Хочется немножко, как говорят, в Литве по иждикауте, похуй, гонить. Ну, чем, собственно, они и не занимаются. Ничего особо нового. О, смотри, какой на него. Оп. Оп, прям. Напал, можно сказать. Похоже у нас будет посадка. Мотор выключен. Пилот готов. Готов, не готов, пошел. Лапы выпущены. Посадочная конфигурация. Оп. Ну красавчик. О -о -о -о. сейчас показал, как летать нужно, но не готов. На чужом моторе. это very expensive может быть. А я к таким тратам и готов, с учетом покупки кучи планиров новых, новых старых, из-за Бенеса. Тут как не планер, так тысяча евро, а то и две. Друзья, я, э, лечу для того, чтобы летать на парамоторе. Сейчас вот спрошу у эстонских пилотов, как оно. Аргаль, э, можно летать вообще на этом парамоторе? Да я-то молодой, подающий надежды пилот, боюсь. Потому что парапланы ⁇ это моя юность. Даже мотор прогивается. Сейчас оброшу свое моноколесо. Так, на траверзе. И побегу. Я готов for take do you, do you need the license for this? No. Don't uh, I have a lot of I ah. mm -hmm. of Russia in 2002. Oh, yeah. my, uh, two times. Друзья, встать с мотором при хорошей комбинации всего это достаточно легко. Кнопка отключения двигателя mm -hmm. вот, понял? это. что я называю. Это в средней позиции. Да, я И я не использую. Камера ready. Let's go. <звук> Ну что, друзья, надо прогазовать двигатель. Попробовать, как он на приеме сработает. работает. Огонь! Отлично! Ну что, я готов к взлету. У меня командует Копайлот мой. Погнали! Гаску!